Здоров, молния! Готов к первому старту сезона? Еще бы на полную катушку! Кстати, про полноту. Если фло зальет меня хоть каплю, я свой прицеп с места не сдвину. Пора газовать отсюда! Я Дарроу Картрип, и мы ведем трансляцию с трека «Пальмовой мили», где вот-вот начнется первая гонка Кубка Большого Поршня. Прошлый год закончился победой вечного неудачника Чико Фикса. Хотя большинство болельщиков считает, он должен был прийти последним. Сейчас все пары обращены к Молнии Макуину, проявившему в прошлом году потрясающее спортивное благородство. Уверен, он уже завоевал любовь тысяч болельщиков. С уходом Кинга борьба идет между Чико и Молнией. И Чико постарается любой ценой отстоять свой титул. Смотри, Молния Макуин, не расслабляйся! Эй, Гвида, готово? Пит-стап, босс. Uh -oh. А, молния. Привет, Чика. Смотри сюда. Да, круто. Видишь ли? Я думаю, тебе надо привыкать к этой картине. Понимаешь? Ну, ты же будешь все время ехать за мной в гонке. Когда будет гонка, я буду ехать впереди. А ты сзади, в гонке. Ну что? Что тут непонятно? Ты такой нервный, Чика! Забавно даже! Эй ты! Газуй отсюда! Оставь парня в покой! Жаль, твой тренер не сможет присмотреть за тобой на трассе. Ой, извиняюсь! Эй, коза ты френды! Привет всем! И у нас снова выпуск про Молнию Маквина. Мы, а, у нас 20 и гонщиков, и мы один из них. Впереди у нас 12 кругов, и мы выясним, кто же из нас лучший. Выиграет ли Молнию Маквин или опять Чико каким-то коварным хитрым способом займет первую позицию. А будет ли так, узнают те, кто досмотрит этот заезд, поставят пальчики вверх, ну и, естественно, напишет нам какой-нибудь комментарий. А, я думаю, ребята болеют за нас. Если не так, можете написать там, я болею за Чику, либо за какого-нибудь любого другого героя. В принципе, мы не агитируем, но будет очень приятно, если вы будете болеть именно за нас. Вот. А пока у нас четвертая позиция по времени. А, да, не удивляйте, что перед нами много гонщиков, а у нас четвертая позиция. Слева вверху, видите, уже, кстати, третья по времени позиция. Мы всего лишь на одну 1.40, одну ну, 1.40, можно сказать. Да быстро мы сокращаем. В общем, отставание от лидера. Я думаю, скоро там время еще и пойдет не на... Отставания, то есть не на отрыв, а на опережение. А, да, сколько у нас там вот вторая позиция, и мы практически, практически а, впереди. Вот много времени не это не, не заставило себя ждать. Да. Не заставила, и заставила обратно. Но это не Чика, это другой какой-то герой синего цвета. Я даже не рассмотрел, кто это. Если вы знаете, напишите нам. Вот он. 101, по-моему, у него было написано. Мы э, обратно вырвали, вырвали первую позицию. И вот так вот стремительно, стремительно несемся вперед. А вот мы же, кстати, и догнали аутсайдеров. Вот, если я не ошибаюсь, вот он у нас чика последний едет. Чика, а нет, это не чика, просто, просто цвет похожий. Лидер круга у нас новое достижение и мы профукали свое первое место. Но все впереди. Все впереди. Еще аж 7 кругов. И мы, я думаю, успеем. Успеем за это время занять первое позиции, закрепить его за собой. Вот, Чика. Чика, вот ты друг наш, ты на второй. Не надо вот так... Вот когда будете играть, ну вот не надо ни с кем, тараниться вот так вот, биться, вот, чревато это последствиями, мы профукали еще одно место, да, вот теперь вы таранитесь между собой, а мы будем занимать лидирующие позиции, нас взяли в коробку какую-то непонятную, ребята, расступитесь. мы едем, вы что, не видите что ли, толкаетесь, настоящие гонки уже помятые, побитые были. Да, вот, ой, опять досталось тебе забор, зацепили, как как нам достается в этой гонке, но э, прямые отрезки нам помогают и э, мы, ай-яй-яй-яй-яй, как было опасно, как было опасно, мы даже с трассы вылетели, видели, ребята, и не успели за отведенное нам время выехать нас вот так вот обнулили мы потеряли позиции но ничего ничего ничего время еще пока терпит конечно занимающая позиция нас не радует но что поделаешь что поделаешь будем потихонечку потихонечку вот так вот улучшать свои ряда Да не, не толкайся ты не толкайся мы ну быстрее тебя Ай. они или сговорились против нас или, я не знаю специально специальному блокирует ни себе ни людям Ребята, так нечестно, нечестно. Так, дайте нам занять свое заслуженное первое место. А если не заслуженное, то какое же все-таки место мы займем. Что вот, сможет, сможет. ребят, я прошу вас написать в комментариях, какие у вас результаты. Вот, у нас пидстоп, видимо нас сильно затолкали. Нужно что-то сделать. Они разговаривают. Быстро меняем колеса, время летит, заправляемся. Вот, так. заправились, все, колеса. Как же ж быстро они меняются, сколько там болтов на них, Ах, 5 болтов на каждом колесе. Быстро, быстро, быстро, меня, меня, меня, теряем дорогостоящее время. Но будем надеяться на то, что а, другие ребята тоже этим занимаются. Вот. Стеклышко лобовое мы протерли, и мы можем гнать вперед! Ура! И какое же у нас место? Ах, вот мы! Мы, мы, мы! На втором месте! Вот! На втором месте, девятый круг у нас. А, ребята, видимо, тоже на пидстопы позаезжали. Да, позаезжали на пидстопы и это дает в принципе о себе знать и нас немножко начинает обгонять кто же там впереди вот эти ребята уже от нас отстают как минимум на один круг Что, видеть Циф цифер на них нету сверху а, на тех кто перед нами он циферка 2 у 3 чика чика на третьем месте обошел нас вот негодяй ты какой упертый но ничего сейчас мы напрямую тебя тебя сделаем Сделает ли, ребята, молния? Как вы думаете? Я думаю, сделает. Если вы в этом сомневаетесь, ну, напишите. Я в этом сомневаюсь. А пока сомнений нету, мы его сделали. И у нас решающий круг впереди. Решающий. Что же будет на финише этого круга? Я думаю, для нас с вами ничего не поменяется. Главное участие в независимости, какое мы место займем, главное, что мы попробовали эту игру, показали вам, и молния Маквин в очередной раз принял участие в каком-нибудь заезде. Попробовал себя и свои силы. Вот он, финальный, финальный, последний, последний круг. Я ошибся, то был предпоследний круг. Кстати, круги у нас не слишком большие. А, так что... Какие-то прогнозы ставить Как вот в предыдущих выпусках Кто смотрел, вы видели Там круги большие Если уже пошел в отрыв То уже конкретно пошел в отрыв А здесь в любой момент Может все поменяться Потому что участников много Места мало Но мы к счастью Лидер круга еще и выиграли Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальчики вверх Ребята, делитесь этим видео Пока-пока